Шалом, дорогие! Сегодня будет у нас такая тема под названием Главное не опоздать. Вы, наверное, часто слышали о том, что люди говорят друг другу, что все, что можешь делать сегодня, делай, не оставляй на завтра. И знаете, на самом деле, мы часто учим друг друга, мы наставляем друг друга в отношении того, что как важно делать все сегодня и ничего не оставлять на завтра. Но к сожалению. Мы не всегда поступаем именно таким образом. Вообще эти замечательные слова сказал царь Соломон в книге Еклесиаста 9 главе, 10 стихе. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». И что же можно сказать об этом? Вы знаете, есть, конечно, дела, которые, может быть, они не такие важные, можно было бы их оставить, но порой мы эти дела делаем в первую очередь. Но то, что является важным, и оно часто бывает таким, что нам не очень хочется, или как-то э, мы сегодня не готовы к этому, нет вдохновения или еще чего-то, мы готовы оставить на потом, думая, что мы все успеем. Но, к сожалению, в действительности на самом деле не все можно успеть. И вот Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 9 главе 4 стихе. «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать». И дела, которые поручает нам сегодня Бог, в действительности на самом деле являются очень важными. Теми делами, которые, знаете, откладывать на потом, ну, никак нельзя. Особенно, если это касается дела проповеди Евангелия. Некоторое время назад одна верующая сестра обратилась ко мне с просьбой, чтобы я посетил ее неверующего мужа. Знаете, конечно же, она долгие годы молилась о Нем и хотела о том, чтобы он примирился с Богом через Мессию Иисуса, чтобы Он покаялся в своих грехах, имел спасение и жизнь. Я, конечно, сказал, что я готов уже прийти прямо сегодня и отложить все дела, которые у меня есть, потому что за годы своего служения все время за Иисуса я, знаете, ну, как бы выработал такую привычку, усвоил такое правило что в действительности, когда касается вопрос пожилых или больных людей, то часто не надо оставлять это на потом. Если кто-то сегодня нуждается, или кто-то просит о том, чтобы мы пришли, помолились, или засвидетельствовали Слово Божье, то это тот момент, когда нельзя оставлять на завтра. Нужно идти сразу. Нужно не останавливаться в этом вопросе и откладывать все дела, потому что другие дела могут подождать. Потому что человек может уйти, и, к сожалению, не вечность, не присутствие Божье, он может умереть и, знаете, пойти в погибель. И я сказал, конечно, я приду. Ее муж, он был достаточно долгое время больным, ему ампутировали ногу, и, знаете, сердце его было ожесточено много раз. Разные люди свидетельствовали ему, конечно же, жена сама свидетельствовала и говорила о том, что ему нужно примириться с Богом. Вот апостол Павел предупреждает нас. В Ефесянах 5 главе 15 и 16 стихе написано. Итак, смотрите, поступайте осторожно, никак не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лука. И в действительности я вспомнил. О том, что много раз я посещал людей, которые, знаете, были вот уже на пороге того, чтобы перейти в другую жизнь, то есть умереть. Я помню такие случаи, когда я позвонил человеку, это был еврейский мужчина, и я сказал ему, «Можно я к вам приду для того, чтобы поговорить с вами?» Он говорит, «Я сейчас занят» и так далее, и тому подобное. И гну... Вы поймите, что это некоторые важные моменты, которые мы сегодня должны с вами говорить. Завтра может не наступить. И вы знаете, этот мужчина сказал, ну ладно, зайдите. Я зашел, мы с ним беседовали, читали Слово Божье. И он очень был скептически настроен. Он говорил, ну я подумаю, я поразмышляю, я, может быть, приму решение потом. Но сейчас я не готов к тому, чтобы продолжать разговор". Через некоторое время я позвонил, его жена сказала, что он умер. С одной стороны, мне было очень печально, потому что я не знал на самом деле, покаялся ли этот человек и примирился ли он с Богом. С другой стороны, я благодарил Бога, что, знаете, я не оставил это дело на потом. Потому что я мог ему сказать слова Евангелия, эту спасительную весть, и все-таки есть надежда. Может быть, в последний момент перед своей кончиной он все-таки возвал к Богу и попросил прощения. Много таких случаев в жизни, много таких свидетельств было, когда люди получали спасение или уходили в вечность. И я не знаю, что с ними многими было. Но знаете, я питаю себя надеждой, я верю. В то, что когда я предстану пред всемогущим Богом, я многих из них увижу спасенных. Всего лишь по одной причине. Потому что я смог им засвидетельствовать. И я имею надежду, что даже в последний момент они обратились к Богу и попросили прощения в своих грехах. Вы знаете, я вспоминаю сейчас слова, которые записаны в Езекииле 3 главе. С 18 по 19 стих. Когда я скажу беззаконнику смертью умрешь, а ты не будешь разумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии свое, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты разумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии свое, а ты спас душу твою. Вы знаете, у нас, как у верующих людей, есть очень серьезная ответственность. Ответственность в том, чтобы в действительности делиться словом Божьим, делиться Евангелием. Есть ответственность в том отношении, что если ты видишь беззаконника, тебе нужно сказать о том, что есть возможность примирения с Богом всемогущим, потому что Мессия Иисус, он сделал все необходимое для того, чтобы мы получили спасение и жизнь. Он зашел на Долгофский крест и умер за наши грехи, для того, чтобы каждый человек мог примириться с Ним, с Богом, через покаяние и принятие Иисуса как своего Господа и Спасителя. Но на нас есть ответственность в том, чтобы сообщать об этом. И здесь, знаете, недвусмысленно сказано, что если ты видел беззаконника и говорил ему о примирении с Богом, и если беззаконник принят это весь и покаяться в своих грехах, то он будет спасен, и ты можешь радоваться от этого. Но если ты не говорил, говорит Писание, ответственность есть на тебе. И если беззаконник умрет, а ты ему не сказал, то кровь его может оказаться на голове твоей. И на самом деле, знаете, это достаточно устрашающие слова, которые должны нас вразумить, спасенных людей, к тому, чтобы мы не останавливались и проповедовали Слово Божье. И не оставляли на завтра то, что можно сделать сегодня. В тот день, когда мы договорились, что я посещу Владимира, этого человека, ну, о котором позвонила наша верующая сестра, ее мужа. Вы знаете, в этот день ему стало очень плохо, и скорая за скорой его сын позвонил и говорит, вы знаете, сегодня не получится встретиться, он очень себя сильно плохо чувствует мы скорую за скорой вызываем и так далее. Я сказал, в любой момент, как только он сможет меня принять, я приду. И через некоторое время сын позвонил и сказал, он сейчас более-менее в нормальном состоянии, приходить. Я пришел, мы начали беседовать с Владимиром. Знаете, вначале он такой, как бы все пытался хорохориться, все как-то ускользал от разговора. И как-то он так все хотел, ну, знаете, как-то уйти от этого, и он шутил, и все остальное, но у него не получалось. Я предложил ему прочитать отрывок из Евангелия от Иоанна, 3 главы, 16 по 18, 36 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир» но чтобы мир был спасен через него. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Я попросил, чтобы Владимир прокомментировал этот отрывок из Писания. Я сказал, что мне очень важно ваше мнение, что вы об этом думаете. И знаете, его размышление оно было, как говорится, в десятку, в цель. Он очень логично размышлял о том, что здесь написано. Он говорил о том, что в действительности я понимаю, что Иисус, Он пришел в этот мир для того, чтобы умереть за грехи людей. Он сказал, что я грешен, я признаю это, и свою жизнь прожил очень греховно. Он даже сказал, что возможно все эти мои болезни, все эти проблемы, это как результат греха. Он очень правильно размышлял и очень правильно говорил. Вы знаете, я видел, что в действительности он все понимает. Единственное, что ему осталось, это признать Мессию Иисуса своим Господом и Спасителем и покаяться в своих грехах. Я предложил ему. Он как-то задумался так, а потом он сказал, наверное, вы знаете, я... Потом это сделаю. Я еще не принял решение. Я сказал, Владимир, я был очень, знаете, так напорист и, может быть, даже не церемонился в тот момент. Я сказал, Владимир, потом может для вас не наступить. Сегодня решается момент, жить вам вечно или нет. Вы уверены, что завтра для вас будет? Он сказал, нет, не уверен. Я говорю, поэтому это тот случай, когда на потом оставлять уже нельзя. Вы сегодня должны решить свое вечное пребывание с Богом или вечное наказание вне Бога. Сегодня нужно принять решение. Он задумался и сказал, да, вы правы. Я хочу помолиться и попросить прощения у Бога. Мы с ним вместе помолились, он примирился с Богом. И я ему сказал, сейчас я не знаю, сколько времени есть для вас, часы, дни, недели или годы, но не теряйте время. Читайте Библию, молитесь, беседуйте со своей женой о вере. Все это время посвятите тому, чтобы хоть немножко приготовиться к встрече с ним. Он сказал, я подумаю. Я говорю, это то, о чем думать уже не надо. Сейчас нет времени на то, чтобы думать. Сейчас есть время только для того, чтобы в действительности готовиться к встрече с ним. На следующий день жена позвонила и сказала, что он ушел в вечность. Вы знаете, как важно на самом деле, в очередной раз я понял, что нельзя такие важные, очень важные вещи оставлять на потом. Потом может не наступить. И я благодарил Бога, что в действительности мы смогли встретиться с Владимиром. Я благодарил Бога, что, знаете, несмотря на его весь скептицизм, на его упорство, он все-таки принял решение примириться с Всемогущим. И это похоже на то, что человек был спасен, как головня из огня. Но он был спасен. И я благодарил Бога, и, конечно, вся его семья также радовалась и благодарила Бога. знаете, это важное наставление о том, что не надо ничего оставлять на потом. Для нас, спасенных людей, должно говорить о том, что нам не нужно думать, пойти ли нам засвидетельствовать о спасительном действии, которое совершил Иисус на Глуговском кресте, и что людям нужно покаяться, примириться с Ним, чтобы иметь жизнь вечную. Мы должны помнить, что сегодня есть день для того, чтобы исполнять тела Божьи. И это то, что не нужно оставлять на потом. Но также я хочу сказать тебе, если ты не примирился с Богом через Мессию Иисуса, то, как написано в Евангелии от Атеана 3.36, «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем». Результат очень понятен. Если ты не примирился с Богом, ты не имеешь прощения за грехи, не имеешь спасения от вечного наказания, не имеешь вечной жизни в присутствии Всевышнего. Как сказано, наказание на тебе. И это самое важное, как вы могли понять из этой истории о Владимире, самое важное, что действительности человеку нельзя оставлять на завтра. Как Библия говорит, сегодня день примирения. Сегодня день спасения покайся в своих грехах и примирись с Богом через Мессию Иисуса, принимая Его как Своего Господа и Спасителя. И я предлагаю, чтобы мы прямо сейчас помолились, не оставляя это на потом. И если ты хочешь помолиться сегодня к Богу и попросить прощения о своих грехах, то молись прямо со мной вместе сейчас. Отец Небесный, я признаю, что я грешник. Я верю, что Иисус Христос есть Сын Божий, Который умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Я прошу Тебя, прости мне мои грехи и води в мою жизнь как личный Господь и Спаситель. Я благодарю Тебя за прощение, за дар жизни вечной. Я благодарю Тебя, Господь, что сегодня Ты даруешь мне спасение. И называешь меня своим детем. За все тебе слава и хвала во имя Иисуса. Аминь. И если ты помолился этой молитвой, то знай, Слово Божье говорит, что Бог услышал эту молитву, что Бог простил твои грехи, что Бог назвал тебя своим сыном или дочерью, Бог даровал тебе вечность. Читай Слово, молись, общайся с другими верующими, Пусть Бог тебя благословит в этом. Аминь.